Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом видео вы узнаете о том, какие виды главных болей существуют и как их нужно лечить. Главные боли бывают первичные и вторичные. Первичные главные боли. Это то, что является автономным заболеванием, а не следствием какой-либо иной болезни организма. И конкретно этой причиной занимается врач невролог или цефалголог, специалист в области изучения главных болей. Вторичные главные боли – это те главные боли, которые связаны с другим заболеванием. И по международной классификации должна быть тесная связь между улучшением самочувствия при лечении основного заболевания и лечением данной историчной головной боли. Самые частые виды головных болей – это головная боль напряжения, мигрень и кластерная головная боль. Любой случай впервые возникших или длительно существующих головных болей, независимо от того, проводилось ли раньше лечение или нет, обращаетесь ли вы впервые или уже наблюдались, требует наблюдения врачом-неврологом или врачом цефалколом Раннее обращение к врачу данной специальности позволит максимально быстро понять причину, характер этой главной боли, провести необходимые дополнительные исследования и, конечно же, подобрать адекватное лекарственное и нелекарственное лечение для вашей главной боли. Рассмотрим основные виды первичных главных болей. Наиболее часто в популяции среди взрослого населения встречается головная боль напряжения. Это боль, как правило, давящего характера. Она имеет легкую или среднюю интенсивность. Эта боль хорошо отвечает на лечение простыми или комбинированными обезболивающими препаратами. Она может продолжаться в течение от нескольких минут до нескольких часов. Данная главная боль, как правило, имеет эпизодическую форму, частую или нечастую. То есть может встречаться от одного-двух приступов в месяц нескольких дней к ряду. Также случаются и хронические формы данной головной боли. К свыше 15 дней в месяц пациент может испытывать данное страдание. К сожалению, это зачастую приводит к избыточному приему обезболивающих препаратов, что может спровоцировать уже вторичную головную боль, которая называется обузусной или лекарственно индуцированной. В данном случае необходимо немедленно Обращение к врачу-неврологу, поскольку ситуация может стать плачевной, и головная боль будет ежедневной, вызывая воспринимать все больше и больше доз обезболивающих препаратов. В случае хронической головной боли напряжения врач, безусловно, назначит пациенту профилактическое лекарственное лечение. В большинстве случаев все сводится к назначению трициклического антидепрессанта амитриптилин, в небольших дозах, которые хорошо переносимы, и при длительном курсовом приеме мы можем значительно Качество вашей жизни, вплоть до того, что эта главная боль снова будет носить редкую эпизодическую форму. Для купирования приступа такой неосложненной главной боли целесообразно использовать простые или комбинированные обезболивающие препараты. К примеру, асветилцилициловая кислота дозировки 1000 мг или ибупрофен в дозировке от 400 до 1200 мг. Вторая по частоте в популяции боль называется мигренью. Мигрень, мигрень это также первичная главная боль. Она носит, как правило, интенсивный или высокоинтенсивный характер. Боль, которая длится от 4 до 72 часов. Приступ мигрени требует от пациента, как правило, пребывания в тихом, спокойном помещении, поскольку любая физическая активность вызывает усиление этой главной боли. Однако без приема обезболивающих такая боль проходит крайне длительно. Обезболивающие не всегда эффективны, поэтому вы можете попробовать использовать специальные противомигренозные препараты, которые, однако, показаны только после рекомендации вашего лечащего врача. К сожалению, на данный момент мигрень до сих пор остается доброкачественным, но неизлечимым неврологическим заболеванием, однако в течение нескольких лет мы должны получить весьма перспективные разработки новых групп лекарственных препаратов, которые позволят значительно повысить качество жизни пациентов с мигренью. Сравнительно редко мы встречаемся с кластерными или пучковыми главными болями. Для кластерной головной боли характерны пучки, то есть болевые периоды, которые могут чередоваться со светлыми промежутками, периодами без боли. Высокоинтенсивная кластерная главная боль вынуждает пациента обращаться к неврологу или за грамотной помощью. Лечение кластерной головной боли подразумевает подход к купированию приступов ингаляциями кислорода или приемом триптанов противомигренозных препаратов, а также профилактическое лечение, направленное на максимальное укорочение срока болевого периода и для коррекции рецидива в дальнейшем. К счастью, у неврологов Альфа-Центра здоровья накоплен богатый опыт диагностики, лечения и профилактики любых видов голодных болей, поэтому, если вы испытываете необходимость получить качественную помощь, обращайтесь к нам, мы поможем вам выздороветь. Для записи на консультацию в наш центр, пожалуйста, нажмите на ссылку под видео.